вас, друзья меня зовут александр бондарев и я хочу выразить огромную благодарность для тех людей которые создали этот марафон челленджами я очень благодарен этим людям потому что я достиг своих целей я обрел новых людей новый круг общения все цели которые я перед собой поставил вы сами видели то что я этих целей достигал поэтапно каждый шаг за шагом я всем говорю спасибо, всем желаю удачи и желаю, чтобы вы продолжали двигаться и шли все время только вперед, чтобы у вас все получалось, чтобы вы все делали от души. Я благодарю вас всех, благодарю Тони, благодарю Гилопетра Силы, Кати Петра Силы, которая мне... Помогли и очень сильно помогли. Я надеюсь, что в этой жизни я помог тоже очень многим людям. И говорю всем, вы все сумеете, у вас все получится. Идем только вперед. Челлендж me!